Всем большой привет! Сегодня поговорим об одном крайне любопытном проекте с очень необычной такой вот итальянской классической а, архитектурой. И вы видите вот эту вот классическую арку а, с каким-то интересным красивым названием, которое там золотом как будто бы вышито. Это Винчиторе Бульвар. Ну Винчиторе это название застройщика, бульвар это название данного проекта. А, такой вот он низкоэтажный, красивый симпатичные торговой галереи, прогулочной зоны. Смотрите такой вот он вытянутый. И на самом деле он очень сильно выделяется в этом районе, потому что если просто вы, например, на машине бы ехали и впервые бы сюда заехали, но мимо бы точно не проехали, не обратив внимания. А вокруг здания все-таки такие более утилитарные, какие-то более менее обычные жилые дома, торговые центры. А тут вот на тебе такая вот красота, да, что-то такое викторианское. Но сегодня речь, на самом деле, пойдет не об этом проекте, потому что, как вы уже могли догадаться, он полностью распродан, достаточно давно, он готов, заселен. А сегодня нас интересует другой проект этого же застройщика, тем более, что находится он в этом же районе, рядышком, это район Арджан, где-то 18 минут от Дубая-Марины, где-то 25 минут от даунтауна, такой плюс-минус, равно удаленный Называется этот проект Винчеторе Валары. Вот об этом мы сегодня в проекте говорить с вами и будем. И он очень интересен сразу по нескольким причинам. Первая причина это уникальная архитектура и концепция самого проекта. Ну что касается архитектуры, мы с вами сегодня конкретно сюда приехали для того, чтобы вы как раз-таки смогли ее оценить, для того, чтобы смогли в целом составить представление на каком уровне застройщик свои идеи воплощает. Также мы сегодня с вами посмотрим шоурум уже будущего венчурного ЛАРа, а вы увидите в каком конкретном виде будут сдаваться апартаменты. Вообще будет много довольно деталей, поэтому я вам советую не фоном как-то слушать, а прям внимательно смотреть сегодняшнее видео. А также отдельно хочу обратить внимание на концепцию Нечитара Валары, а там по факту будет инфраструктура пятизвездочного отеля. это будет Резидентский комплекс, но с инфраструктурой пятизвездочного отеля с большим количеством фишек, о которых тоже подробно поговорим. И это а, будет, конечно же, играть как на комфорт для проживания, если смотрите для себя, так и на стоимость сдачи. Конечно же, она будет а, в этом проекте значительно выше, чем а, в каких-то соседних в этом же районе. И тут мы как раз плавно переходим ко второй причине, как минимум рассмотреть здесь апартаменты это гарантированная доходность от застройщика вообще здесь есть несколько видов payment плана самый лояльный в плане возможности долго рассчитывать за свой апартамент он аж пятилетний из которых три года вы будете платить расстройку уже после того как объект введен в эксплуатацию также есть а вариант, при котором вы платите рассрочку, пока объект строится, потом одним платежом перекрываете ее, когда он сдается в эксплуатацию. И при этом можете иметь гарантированную доходность от застройщика на уровне 8% годовых в течение следующих трех лет. Все это по договору и 8% внимания чистыми. Это, ну, прям очень много, действительно. Обычно даже если кто-то дает 8%, то чаще всего а, дают без учета сервис чарч и каких-то еще дополнительных расходов. В итоге получается 6,5-7% в лучшем случае. Здесь чистыми 8% по договору на руки. Но есть еще один очень любопытный сценарий. Если вы готовы рассчитаться за апартамент полностью без рассрочек, то застройщик готов уже через 21 день после сделки начинать начислять вам доходность все те же восемь процентов годовых то есть в данном случае он это делает не за то что он сдает ваш апартамент получается этого какой-то какую-то прибыль а просто за то что фактически а, вы инвестируете в его бизнес и он частью прибыли с вами делится. А, интересный вариант на самом деле крайне редко где такое можно встретить таким образом также в течение трех лет вам будут платить 8% годовых, через два года уже комплекс сдается в эксплуатацию, вы получаете апартамент, и дальше еще там уже через год после этого всего вы начинаете или там продолжаете его как-то самостоятельно сдавать, или может быть в будущем будет управляющая компания, которая также сдачи будет заниматься, но гарантия 8% годовых, она распространяется на три года. Вот мы, кстати, с вами и подошли к Miracle Gardens, это... Главная туристическая такая вот достопримечательность, туристический магнит в этом районе – это большой такой парк-сад, и там очень интересно, с семьей можно пройтись, там очень зелено, симпатично, особенно в это время года. И это также будет в шаговой доступности и от Венчторе Валары. Что касается цен, давайте немножко теперь об этом поговорим. На самом деле проект был достаточно ажиотажным, там не так много на сегодняшний день осталось. Есть студии примерно от 630 тысяч дирхам и есть one-bedroom там 930 обычные и где-то миллион сто one-bedroom премиум с дополнительной такой функциональной зоной. Это, по сути, все, что на сегодняшний день осталось, но повыбирать можно. Двушки пока что распроданы полностью, но если проект заинтересует, тем не менее, им нужна будет большая площадь, оставляйте заявки, потому что еще могут быть какие-то канцеляции. Комплекс имеет действительно богатую инфраструктуру, и сейчас на макете я здесь на каких-то самых интересных деталях внимания хочу заострить, и в первую очередь, наверное, это вот Валары Айленд, так называемый. Это что-то вроде тропического сада, в виде которого выполнена придомовая территория. Да? То, что мы обычно называем придомовой территорией внутренней. И здесь есть прям интересные фишки, типа домика на дереве, как он называется. А вот это вот не столько бассейны, сколько, наверное, озера. И в целом здесь будет очень богатое озеленение и такие вот зоны для отдыха, может быть, даже для медитации. Для этого здесь, кстати аж 18-метровый водопад построят, то есть это прям будет имитация скалы и будет водопад. Интересно, на мой взгляд. Ну и различные прогулочные зоны. Дальше из прям интересных фишек это бассейн на крыше, Sky Infinity Pool так называемый, да, там же тренажерный зал прям за ним. Sky Lounge Bar, то есть такой бар-ресторан опять-таки на крыше внизу будет ритейл практически по периметру и кстати застройщик здесь ритейл сознательно не продает он будет сдавать его исключительно в аренду для того чтобы самому контролировать кто из арендаторов будет сюда заезжать и что они будут предоставлять в том числе и жильцам данного дома ну то есть комплекс там на самом деле много чего еще есть я просто какие-то самые уникальные вещи выделил конечно же там еще будет и спа, и вообще все, что бывает обычно в пятизвездочных отелях, потому что комплекс именно так и позиционируется. Это резидентские апартаменты с инфраструктурой пятизвездочного отеля. Ну и, на мой взгляд, они действительно к этому максимально приблизились. Обычно я стараюсь не делать слишком детализированные видеообзоры шоурумов, потому что это довольно скучно смотрится, но сегодня мне именно на деталях и хотелось бы заострить внимание, потому что... Здесь есть что показать, Винчторе, как застройщик, силен именно в этих деталях. Ну, давайте начнем со входа. Здесь у нас хорошая, качественная, тяжелая дверь. Это я вам передать не могу, поэтому, в принципе, и нет смысла ее лишний раз открывать. Дальше кухня. Кухня тоже собрана отлично. Все это действительно качественно, из качественных материалов сделано, хорошо подогнано. Вся кухонная техника у нас Bosch. Здесь, видите, встроенный холодильник, СВЧ-печь. Духовка, вытяжка. Здесь у нас спрятана стиральная машина. Все это СВЧ. Если мы говорим про кухню, это марка Сицилия. Я не буду лишний раз говорить, итальянская, я не буду лишний раз говорить на, о том, что все на доводчиках, везде мягкий ход. Это само собой разумеется, по-другому уже сейчас никто и не делает. Наверное, я скажу, что вот эта натуральная гранитная плита... Ну и в целом, что касается белого, золотого и вот этих фирменных цветов застройщика, которые также находят отражение в любых интерьерах, это, может быть, не всем понравится, но это все вкусовщина. Да? Мы сейчас оцениваем именно качество, а к качеству здесь вопросов действительно мало. А дальше мне хотелось бы заострить внимание на зонах света. Здесь четыре клавиши, я сейчас буду по очереди отключать каждую из них. Значит, вот у нас раз-зона. Вот у нас два зона, такой холодный цвет. Вот у нас а, люстра, которая также имеет два контура. И дополнительно еще подсветка. Мелочь, а приятно, что с зонами здесь поработали, и в этом помещении их аж целых четыре. На полу у нас крупный полированный керамогранит. А стены окрашены оштукатуренные. А такой вот двухступенчатый потолок. Также хочется обратить внимание, мы сейчас в двухкомнатном апартаменте, и он имеет дополнительно еще вот такое помещение. Это целая отдельная функциональная зона, которую можно использовать либо под офис, либо как комнату, например, для ребенка, в которой он может учить уроки. И здесь, ну вот те, кто немножко разбираются, сейчас, наверное, меня поймут. Это качественная фурнитура, но в целом по исполнению сделано здорово. Как было бы проще сделать? Можно было бы сделать простенок какой-то здесь и здесь, да, и сделать такую, ну, как, как в гардеробных это делается а, двери. Но здесь заморочились гораздо больше. Это и выглядит, и ощущается лучше, и открывается легче. А дальше мы с вами попадаем в спальную комнату. Это первая спальная комната, ну, такая более-менее или менее стандартная. А, здесь гардеробная зона. Дальше общий санузел. Ну, тоже все очень качественно сделано. То есть с точки зрения дизайна, с точки зрения а, материалов, здесь, в общем-то, вопросов никому нет. А, сантехника, значит, из того, что точно помню, Белеройн Бог а, унитаз. Здесь у нас мы видим Грои, ну и а, прочие бренды: немецкие, австрийские, итальянские. И сейчас попадаем в мастер-бэдром, так называемую. Здесь есть, может быть, вопросы к вот этому решению. Не знаю, насколько оно оптимально. Что санузел Вот немножко спрятан, как, как будто бы в гардеробного. Инсталляция душевая. Также здесь классные террасы. И что, кстати, редкость застройщик здесь не поленился и воссоздал даже террасу со всеми балясинами. То есть так же, как это будет выглядеть непосредственно на объекте. Ну вот там вот, видимо, еще какой-то шоу-рум готовят. То есть вот ровно так и примерно такого размера она и будет. Вы выходите, вы можете здесь поставить качели, можете поставить вот такой вот столик. Тоже согласитесь, согласитесь, приятно Дополнительная зона Ну что, друзья, пишите в комментариях, как вам понравился Сегодняшний проект, мне он понравился прежде всего Такой последовательностью Застройщика в своих решениях и Действиях, в реализации концепции В наличии самой концепции В таком четком понимании, что Застройщик хотел вообще до нас донести И, ну, мне всегда импонируют, Когда какой-то небольшой Такой вот бутиковый застройщик Именно так себя венчторы и позиционируют он все-таки стремится работать не просто на прибыль, да, а на то, чтобы какой-то след оставить, на то, чтобы как-то на рынке выделиться, на то, чтобы вот донести какой-то месседж. На этом с вами буду прощаться. Всем спасибо за внимание. Всем до скорого.